Торговая марка Art of Choice представляет легкий и прочный массажный стол Boy. Это двухсекционный алюминиевый массажный стол со скругленными углами. Округление углов позволяет специалисту по массажу беспрепятственно перемещаться вокруг рабочей поверхности стола. Модель Boy представлена в нескольких цветовых вариантах. Массажный стол раскладывается в течение нескольких секунд.